В CS уже и так очень много настроек внутри игры, однако те, которые я покажу сегодня, можно настроить только через консоль. CL Right Hand – меняет ваши руки местами, это видите только вы, со стороны ничего не меняется. Также вы можете забиндить эту команду, чтобы менять руки местами по нажатию одной кнопки. CL Disable Freeze Cam – отключает раздражающее приближение камеры к человеку, который убил вас. По какой-то причине эта функция включена по дефолту. View Model Recoil – отключает отдачу при стрельбе, что сильно меняет восприятие, по моему мнению, ее стоит выключить. Все эти команды меняют скорость и размах движения рук при движении. Поигравшись с значениями, вы можете сделать очень плавный ход или что-то неадекватное. Arc Clear Decals. Будет убирать кровь, следы от пуль и тому подобное. Конечно же, вы можете забиндить эту команду, чтобы карта очищалась сама по себе. Для себя я сделаю эту команду на кнопку перезарядки. Arc Draw Tracer's First Person отключена по дефолту и отвечает за отображение трассеров от первого лица. То есть трассера других игроков вы будете видеть. Так что ставьте то, что вам нравится. Удачи!